Добрый вечер! Я рада вас всех приветствовать, особенно рада как бы, увидеть да, и услышать тех, кого я хорошо знаю. Если говорить о моем пожелании, то э, я желаю всем семьям благополучия и своевременной помощи получения мер социальной поддержки, если такая потребность возникла. Вот Еще раз представлюсь. Меня зовут Шубинская Велина. Я директор кризисного центра в помощи женщинам. Это государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области. По своей специальности я практический психолог, и у меня более 18 лет опыт работы индивидуального и группового консалтинга, ведения тренингов. И особенно приятно мне отметить то, что такой... Существенный вклад в мое профессиональное становление и развитие сделал именно проект Кешер. И с проблемой жестокого обращения по отношению к женщинам и детям, которые я сейчас реализую в своей организации, сделал именно проект Кешер, потому что обучение проходило вот с легкой руки. Тема наша сегодняшняя – это защищенность и социальные гарантии женщин. Мы затронем с вами такие аспекты, как «Одинокая мама», да, и вопросы приобретения жилья, льготы трудового характера и пособия одинокой маме, которая имеет статус мужчины Далее это многодетная семья, и здесь льготы, пособия и решение жилищного вопроса. Третья категория – это социальные, меры социальной поддержки детям-сиротам. Здесь тоже пособия, льготы и мер социальной поддержки в разрезе жилья. И четвертая категория ⁇ это студенческая семья. И все, что необходимо и возможно, исходя из мер социальной поддержки вот этой категории. Продолжаем с вами. Мы подготовили презентацию, чтобы каждый из вас имел возможность не только слышать, но и видеть, и при необходимости, возможно, для себя что-то записать. И, соответственно, воспользоваться в дальнейшем этой информацией. Если у вас возникнут вопросы после завершения нашего семинара, буду рада на них ответить. Сейчас включаю презентацию, и мы начинаем с вами двигаться по материалу нашего вебинара. Прошу прощения, сейчас мы освоимся. Итак, значит, одинокая мама. Ну, во-первых, сразу определимся, что это да, за категория. Одинокая мама официально считается женщиной, которая в браке не состоит и воспитывает ребенка, или несколько детей одна. Важно отметить, что даже если папа есть, да, и проживает с ним вместе, но ну, официально фиксации прав его отцовства в органах ЗАГС не произошло. Далее вот рассмотрим сначала именно вопрос приобретения жилья да, для одинокой мамы. Наше государство может предоставить такой маме отдельную жилплощадь, но есть определенные условия. Она должна соответствовать требованиям. Первое, собственное жилье у нее должно отсутствовать. Имеющаяся жилая площадь должна быть признана неудовлетворительной, если она есть. Уровень ежемесячного дохода, который подтверждается да, справкой 2 НДФЛ матери, должен не позволять ей оформить ипотечный займ, ну и, соответственно, приобрести жилье самостоятельно. Если противоречия с выше вот, перечисленными признаками отсутствуют, то тогда она имеет право зарегистрироваться в очереди на получение квартиры. Вот. Двигаемся. Если мы говорим о ее трудовой деятельности, какие здесь льготы у нас есть? Сразу обращу внимание, что это федеральные государственные льготы, соответственно, независимо от того, в каком регионе вы проживаете, они распространяются и на вас. Ну Во-первых, во да, сокращение рабочего дня или недели возможно в соответствии с поданным заявлением. Вот, понимаете, что это подает заявление, пишется, подается на имя руководителя и дальше рассматривается. Отмена сверхурочной работы и командировочных поездок. Ну, здесь понятно, ввиду того, что предполагается, что мама не, не может как бы оставить детей одних, ну, соответственно, вот. дополнительные выходные тоже по заявлению могут предоставляться ежемесячно в количестве четырех дней. Вот. Но это возможно при, ну, к сожалению, если у мамы ребенок инвалид. Также есть такая льгота, которая, кстати, часто пользуется: это запрет на увольнение в связи, в связи с желанием руководителя. Так вот, то есть мама, которая воспитывает детей одна, фактически считается неприкосновенной да, вот в контексте правого поля увеличение отпуска на 14 дней при условии, что коллективный договор содержит данные условия. Вот на это, кстати говоря, я считаю, нужно обратить внимание, потому что каждый из наших сегодняшних участниц является членом того или иного трудового коллектива, соответственно, всегда есть трудовой договор. Ой, коллективный договор, прошу прощения. Да? Вот, Соответственно, в его... Содержание вносят изменения как бы инициативные сотрудники организации. Вот. Ну и, соответственно, закрепляется это руководителем, не руководителем, а профсоюзным лидером данного учреждения. Поэтому, в принципе, вот именно это условие можно внести в коллективный договор. Это изменение в коллективном договоре подается уже непосредственно в профсоюзы до вашего муниципального образования. И, соответственно, оно будет закреплено и распространяться на всех членов вашего коллектива. Следующее, давайте посмотрим на льготы и пособия. Вот. Здесь мы уже делали подборку, исходя из законодательной базы. Вот. Итак, пособие на ребенка. Они бывают ежемесячные, бывают ежеквартальные. Ну, соответственно, регламентируются они законом федеральным 81 от 19 мая 1995 года. Вот. Далее мы смотрим. На каждого ребенка одинокая мама выплачивается. Мы вот указали возраст, то есть до 16 либо 18 лет. Размер устанавливается на региональном уровне. Вот это момент важный. То есть, если э, вы попадаете под эту категорию, вам, ну, как бы первоначально, нужно обратиться либо к юристу учреждения, либо к юристу, который может вас проконсультировать, либо даже в отдел кадров, вот. И уточнить, вот, э, в вашем регионе какой размер установлен. Ну, соответственно, вы получите информацию и вместе с этим будете уже получать. Пособие. Вот. Основание, уверена, вы уже посмотрели для получения. Это если среднедушевой доход на членов семьи ниже регионального прожиточного минимума. Вот. Значит, далее. Пособие на третьего и следующего, каждого следующего малыша. Это указ президента Российской Федерации номер 606 2012 года. Вот смотрите, на каждого третьего или следующего ребенка до трех лет родившегося после 2013 года. Вот. Если мы говорим о размере, опять же, размер вот этой выплаты идет за квартал, в котором произошло обращение. Вот Что здесь важно еще отметить? Что на него надо будет ежеквартально писать заявление. То есть если вы написали один раз и выплата пошла, это не значит, что все, вы расслабляетесь, и до трех лет вы как бы далее получаете. Нет. То есть вам нужно заранее посмотреть период, на какой вы уже написали заявление, будете получать, и далее систематически вот эту как бы, работу проделывать, чтобы обеспечить себе получение средств. Следующая категория, которая тоже активно поддерживается в разрезе государственных да, социальных мер поддержки, это многодетная семья. Опять же, давайте обратим внимание на понятие. В Российской Федерации многодетной семьей считается семья, где есть трое, либо более несовершеннолетних детей, в том числе и усыновленные дети. Вот, в возрасте до 16 лет. Также можно рассматривать и подавать до 18 лет. Почему? Что является основанием, если мы рассматриваем 18-летний возраст? Это обучение в общеобразовательных учреждениях, когда ребята сами еще не перешли на работу и не имеют возможность себя обеспечивать. Но давайте конкретные позиции федеральных льгот рассмотрим. Ну, первый момент – это снижение на 30% суммы начислений за предоставленные коммунальные услуги. Бесплатная выдача медикаментов малышам до 6 лет по рецепту педиатра. Приобретенное зачисление детей, приоритетное зачисление детей в детские сады. Субсидирование на питание дошкольных, дошкольных, общеобразовательных ну и профессиональных учебных заведений. Вот почему, еще раз проговариваю то, что вы сейчас видите, мы сталкиваемся в своей практике очень часто с тем, что на федеральном уровне все это прописано, и возможности эти меры социальной поддержки семьи имеют. Вот, а за семьей очень часто я имею в виду именно женщину, потому что так или иначе она стоит во главе, несет ответственность и переживает, участвует в жизни своих детей. Вот. Но, к сожалению, большинство не знает, что эти меры поддержки есть, поэтому вот еще раз вас призываю внимательно посмотреть вот, и обращаться и пользоваться всем этим. Ну, вот видите, бесплатное посещение выставок, концертов, театров, вот, но это может быть один раз в месяц, посещение, гран... транс... пользование городским транспортом и плав... право на бесплатный проезд далее список на самом деле достаточно широкий но есть смысл обратить на каждый внимание на каждый пункт вот следующее родителям предоставляется возможность взять неочередной отпуск две недели в год без оплаты важно обратить внимание на такой федеральный закон как номер 173 и от 17 декабря 2001 года о трудовых пенсиях Российской Федерации. Вот обратите внимание, что идет предоставление мамам, которые воспитывают 5 или более детей, право досрочного ухода на пенсию в 50 лет, при условии наличия трудового стажа 15 лет. Кстати говоря, несмотря на то, что сейчас произошли значительные изменения, да, в разрезе вот, пенсионного возраста, начисления и так далее. Вот эта позиция, она сохраняется. Далее, многодетная мама получает пенсионные баллы. В страховой стаж зачисляются все декретные периоды. Вот. Эта позиция тоже сохранилась вот в последних изменениях пенсионных начислений. Далее, супруги могут пользоваться дополнительным выходным. При этом в рабочей неделе должно быть не менее 40 рабочих часов. Ну, то есть имеется в виду, что человек, ну, как бы один из родителей должен работать не менее чем на одну ставку в течение ну, рабочей недели. Далее. Родителям предоставляется возможность получить образование или приобрести востребованную специальность бесплатно. Ну вот, данная позиция, на мой взгляд, тоже очень важна, потому что мы сталкиваемся с тем, что... Для того, чтобы решить вопрос конфликтных отношений с супругом, вопрос своего жизнеустройства детей, приоритетным является работа, которая дает возможность обеспечить все свои потребности, да, ну и хотя бы ключевые. И у мам многодетных, к сожалению, которые тем более очень рано, да, первые появились, первые дети, к сожалению, образования может не быть или высшего образования может не быть – Соответственно, бесплатная возможность ну, дает хороший бонус. Так, перескочил, нет? Вот. Отцу и матери оказывается помощь в поиске временной или удаленной работы. Но здесь, безусловно, нужно обращаться в службу занятости населения, указывать на категорию семьи, которой вы относитесь, и здесь будет оказана соответственная помощь. Семьям, которые планируют создать фермерское хозяйство или какое-то коммерческое предприятие тоже оказывается необходимой помощь. Вот. Но если вы обозначаете, что это многодетная семья, там будет отдельный ну, как бы спектр услуг, ну и, соответственно, размер. и пособий, ну льготы в данной ситуации. Также многодетные супруги могут получать все виды государственной помощи, которые предусмотрены федеральным законом 81 для семьи с детьми. Но здесь вот я прошу вас просто его смотреть, потому что он действительно объемный. Просто для себя выпишите федеральный закон номер 81. Именно вот в разрезе многодетной семьи. Так, Что касается жилищного вопроса, здесь уже вот брали информацию за последний период льготы выплаты многодетным семьям в 2018 году. Вот. Обращаю ваше внимание вот на три ключевые позиции. Это, во-первых, обеспечение земельным участком. Семья имеет право на получение участка площадью от 6 до 15 соток. Ее использовать можно либо под огород, либо под дачное хозяйство, либо жилищное строительство. То есть семья определяет сама, исходя из предложенных ну, как бы территориально как бы удобных ей участков. Вот. В настоящее время ограничений по рассмотрению количества предложений в семье нет. А далее. Социальное жилье по договору найма. Вот это тоже такой важный аспект. Смотрите, предоставляются местными муниципальными органами. Условием предоставления социального жилья является несоответствие площади, приходящейся на каждого члена семьи по установленным нормам, ну, федеральным и вот в региональном еще контексте. Если будут потом вопросы, что такое социальное жилье, тогда задавайте этот вопрос, я буду комментировать. И третье это приобретение жилья. Местная власть предоставляет дотации, кредит и беспроцентную суду на покупку жилья или строительство дома. Вот на самом деле первый и третий пункт, они могут такую составить... Серьезно хорошую перспективу для многодетной семьи. Вот. И при, при оформлении ипотеки многодетная семья освобождается от уплаты первого взноса. Вот. И, соответственно, срок выплаты для них значительно увеличивается. Так, вот Перейдем к более такой, конкретной информации и обозначим цифры. Вот смотрите, в 2018 году выплаты для многодетной семьи. Во-первых, определено единовременное пособие по рождению ребенка в размере 16 350 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Вот здесь рассматривается позиция первого ребенка, как вы сейчас видите, да, 3065 рублей 69 копеек. И за вторым и за второго и последующих детей 6131 рубль 61 копейка. Размер пособия максимально не должен превышать 23 тысяч, соответственно. Опять же, обращу внимание, здесь имеет место региональный аспект, поэтому мы сейчас проговариваем федеральную позицию. В вашем конкретном регионе может быть цифры увеличены, уменьшены они быть не могут. Если женщина является женой военнослужащего и семья ее признана многодетной, то тогда положена еще дополнительная сумма будет в размере 10,5 тысяч рублей. Вот. Безусловно, материнский капитал семья получает, но здесь такое традиционное да, получение уже без дополнительных каких-то субсидий. Рассмотрим вот такую категорию, как социальная помощь, детям-сиротам, но имеется в виду, что возраст их может быть уже ну, как бы, сознательным и взрослым и старше 18 лет. Так, тут вот три ключевые позиции. Во-первых, если дети обучаются и получают стипендию, то размер должен быть увеличен не менее чем на 50% по сравнению с стандартным да, размером стипендии, установленный в конкретном образовательном учреждении. Важным моментом является то, что 100% заработной платы, которая будет начислена в период прохождения производственного обучения, производственной практики, вот такой студент должен получить. Как бы в отличие от обычного студента, который пройдет ее и получит просто документ о прохождении. Третья позиция предполагает, что ежегодное пособие на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей вот, увеличивается и выплачивается в размере трехмесячной стипендии. Важной позицией является то, что выплата осуществляется за 30 дней до начала учебного года. То есть есть возможность непосредственно да, подготовиться к учебному году новому. Вот. Важным всегда является еще жилье. Вот. Поэтому рассматривается очень подробно. Обратите внимание, то есть здесь есть позиции, когда жило и, и как бы есть жилье, да, когда жилье не закреплено за девушку, которая признана, да, вот в категории рассматриваются дети сироты. Итак, если жилье есть, то тогда сохраняется право на него на весь период пребывания в образовательном учреждении, независимо от форм собственности. И, соответственно, если это молодой человек на период службы в армии. После завершения обучения владелец жилья возвращается, ну и, ну, как бы, соответственно, проживает. Если не имеется закрепленного жилого помещения, то тогда обеспечивается а, жилой площадью органами исполнительной власти по месту жительства. Вне очереди в срок, не превышающий трех месяцев. Трех месяцев имеется в виду после завершения обучения. А, если так происходит, что... Обучение завершено, а жилье не предоставлено. Вот э, тут все регионы рассматривают разные формы поддержания детей-сирот. Вот в Тульский регион, на мой взгляд, замечательное вот такое предложение делает. Выплачивается ежемесячно 8 тысяч для оплаты съемного жилья. До момента э, получения ключей и заселения ну, вот, в новое предоставленное по федеральному закону жилье. Условие единственно должно ну, предполагать обязательное заключение договора с владельцем квартиры, которая будет сниматься. Вот я рекомендую просто в ваших регионах уточнять, потому что уверена, что каждый регион свои предложения делает, чтобы решать вопрос с обеспечением жилья. Ну, соответственно, вот, уверенно, вы уже обратили внимание, какое количество площади, вот, то есть минимально идет 33 квадратных метра для одинокопроживающих, да, детей-сирот, 42 квадратных метра на семью из двух человек, которые являются детьми-сиротами, то есть если они до получения жилья муниципального вступили в брак, да, то тогда вот такой вариант рассматривается. И 18 квадратных метров на каждого члена семьи детей-сирот при ее численности 3 и более. Вот. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что студенческие пары образуют молодую семью. Уверена, что сегодня присутствует мамы на вебинаре, у которых дети студенческого возраста, вот, и вы тоже можете стать счастливыми свекрови, свекровями или тещами в ближайшее время. Поэтому эта информация будет для вас интересной. Итак, студенческая семья – это семья, в которой да, есть одинокая мама либо одинокий папа, или оба родители, и они являются учащимися в заведении среднего или высшего профессионального образования. Вот. Учиться они должны обязательно на очной форме обучения, и образование – это должно быть первым. Вот тогда они рассматриваются как студенческая семья. Вот. Итак, какие они получают льготы? Соответственно, пособие идет по беременности и родам, оплачивается отпуск по уходу за ребенком, независимо от того, что мама, допустим, и не имела опыта работы, трудовой книжки и так далее. И выплачивается единоразовая выплата при появлении малыша. В соответствии с федеральным законом, вот, которую вот мы с вами даже уже вот ранее сейчас затрагивали. Да. Угу. Ну, вот, в принципе, все. Давай мы, наверное, вернемся. Включим камеру. Я сейчас вам предлагаю задать вопросы по разделам, которые вас заинтересовали. Может быть, есть вопросы как бы по другим темам, но тоже касающие, ну, я имею в виду по другим категориям граждан, но касающиеся мер государственной социальной поддержки. Сейчас. я возвращаюсь пока к, первому, к первой позиции, вот, а вы тогда задавайте вопросы. Юлия слышит нас? Да, да, да. Слышу, Девочки, я? вопросы можно задать или письменно в чате. У кого есть возможность показаться, нажимаете на кнопочку, где микрофон и камера. Можете задать слух, или пишите в чате. Девочки, не стесняйтесь, есть вот значок ручка, если вы стесняетесь сразу камеру включить, нажмите на ручку, мы видим, что вы хотите сказать. Тема очень интересная, мы все представляем разные организации, в которых очень много женщин, женщин в разной ситуации, и вся эта информация очень может им помочь, может быть использована для представителей разных общин, для проведения занятий у них, для того, чтобы... Можно мне задать вопрос? Да. Это. Эверина, скажи, пожалуйста, я знаю, что не все так гладко и у нас в регионе, и не все получают то обещанное, которое положено быть в государственном реестре. И не все имеют те льготы, которые положено, которые мы слышали, и при трудоустройстве, и при отпуске, и при получении квартиры. Насколько это все гладко, и как работает ваша служба? Обращаются ли вообще женщины по таким проблемам, и решаем ли это все? Спасибо. Во-первых, конечно, решаемо. Если бы не решаемо, наверное, не было бы целесообразным нам вообще вот эту тему обсуждать. Дорогу осилит идущий, но чтобы ее осилить, надо знать, куда идти. Вот э, та информация, да, которую вот сегодня я представила, и э, мы можем поделиться вот, как бы, с текстом презентации, чтобы вы могли более детально каждый пункт для себя изучить. Вот, э, вот эта информация, она э, как бы вот к размышлению, то есть... Цель – куда идти? Вы себя первое определили в какой-то категории, да? Дальше, соответственно, нужно обратиться в Центр социальной защиты территориальной. Вот. В каждом регионе они есть. И, соответственно, дальше вам скажут, какой перечень документов для получения той или иной льготы либо пособия вам необходимо принести. Сейчас очень активно работает сайт Госуслуг. Вот. фактически мы только, правда, осваиваем его шаг за шагом, но вместе с тем с января 2019 года по сути все справки необходимые вот, мы сможем получать через этот сайт. Как работает у нас это? Ну как, вот приходит женщина, и мы вот в 70% случаев, процентов случаев сталкиваемся с тем, что они даже и просто и не знают. То есть вот действительно средств не хватает, Решить свои социальные вопросы она ну, вот как бы не справляется не может. Вот. А на самом деле мы сталкиваемся с тем, что она является либо мамой-одиночкой это официальное вот определение, вот, либо ее детям да, положены те или иные пособия и субсидии. И мы просто сразу оцениваем ситуацию, смотрим, к каким категориям, позициям она относится. Далее определяем, ну, смотрим, у нас уже как бы база наработанная, какие документы нужны ей для получения того или иного пособия, той или иной субсидии, вот, и помогаем ей в получении этих документов, сопровождаемое. Конечно, это, знаете, как вот, ну, это непросто, но это наша задача. Вот если, во-первых, надо узнать, какие меры поддержки тебе положены, а дальше уже предложить усилия к тому, чтобы их получить. Помощь, опять же, я говорю, всегда есть учреждения, и уверена, что в ваших городах есть и кризисные центры помощи женщинам, вот, уверена, что коллеги помогут. Если у вас возникают вопросы, вы можете обратиться, вот моя контактная информация будет, мы вам тоже будем помогать, потому что это федеральные меры социальной поддержки, поэтому они распространяются ну, как бы на любой регион, где вы находитесь, вот. Ну, им под, подхватывайте. Да. Было бы, знаете как, если было получить все легко, но ну, я думаю, чтобы тогда, может быть, этот вопрос не стоял. Наша задача сначала проинформировать, что эти меры есть, и вот первый шаг. Все, кто сегодня присутствует, попробуйте себя найти в какой-либо вот обозначенной категории. Если а можно быть, еще спросить? А, да. А, вот, вот, вот мне, ну даже я, я вот думаю, а насколько же, вот женщина, ну живет какая-то там вот женщина, э, в быту, ну мало она интересуется чем-то, мало знает, закончила там техническое училище, ну нету у нее вот какой-то жилки, что-то там узнать, и, и прозябает она бедника. Как она узнает, как она найдет эту она даже ее не ищет эту информацию. Вы прослеживаете этих женщин, вы прослеживаете семьи, что там родился третий ребенок, и прислать им такую-то памятку, что вам тот... Я, может быть, наивная, что вам положено тот, тот. то то вы придите туда-то. Государственные органы это прослеживают или нет? Понимаете, это... как, вот смотрите, я могу рассказать практику вот нашего учреждения. Дело в том, что Кризисный центр помощи женщинам, он был создан, да, с целью реализации мер государственной поддержки женщинам и детям. Ну, во-первых, которые страдают от разных форм домашнего насилия, и далее уже как бы, защита их прав и интересов. Вот в настоящее время у нас три ключевые категории, с кем мы работаем. Во-первых, это женщины и дети, которые пострадали от жестокого обращения. Далее, это несовершеннолетние беременные, несовершеннолетние мамы и мамы до 23 лет. И третья категория называется «Женщина в кризисной ситуации». Очень емкая в настоящее время категория. Это и предразводные ситуации, разводы, постразводные ситуации, разные формы зависимости у нее либо у членов семьи. Далее, утрата работы, утрата близких людей, потери жилья в силу разных обстоятельств. Одним словом, любая кризисная ситуация – в которую женщина попала и самостоятельно справиться не может, и возникает угроза жизни и здоровью ребенку. Вот. Приходит нам, каким образом, вот эта вот, бедненька, она не знает. Во-первых, мы работаем в тесном содружестве с субъектами профилактики социального сиротства. Они смотрят за всеми семьями, где ну, либо есть статус социально опасные, либо малоимущие. Малоимущая информация приходит из ОСЗН, как бы службы занятости раз, с которыми мы работаем тоже на основании соглашения взаимодействия, и, соответственно, территориальные отделы социальной защиты. Вот. Более того, ну, сарафанное радио, как бы приложено сейчас уже большие усилия, чтобы в области центр наш знали, а он областным является по праву, потому что... Мы не только в Туле располагаемся, но еще и в Тульской области в пяти муниципальных образованиях. То есть тоже заключалось соглашение об взаимодействии с комитетом ЗАГС по Тульской области. С ними мы работаем по профилактике разводов. Ну и, соответственно, на площадках комитета ЗАГС тоже находятся наши специалисты, которые комплексную социальную помощь не только психологически могут оказать. Поэтому мы стараемся вот как бы оперативно реагировать. Оперативное реагирование у нас еще и в мобильных бригадах, потому что мы по всей области выезжаем на обращение женщин. И у нас, как бы, вот именно социальное, когда проблемы с жильем, проблемы с, там, с работой, обеспечением детей и так далее, это очень большой, как говорится, фронт работы. Это и сами женщины обращаются, и подруги их обращаются за своих, вот, знаете, как за подругу. Вот у меня живет там соседка, вот, живет одна и так далее. Помогите. И вот мы уже приезжаем, связываемся с ними. Спасибо. Там, там вопросы есть у нас уже в чате, много вопросов. Да, в чате у нас уже много вопросов. Если нет профсоюза в организации, с кем обсуждать и утверждать дополнительный отпуск 14 дней для мамы-одиночки и оплачивается ли он? Ну, давайте таким образом. Подождите. Значит, во-первых, надо задать вопрос. Ну, как бы... Деликатно либо руководить его заму, если коллективный договор в учреждении. Вообще сейчас это обязательное условие наличия коллективного договора. То есть даже если у вас нет профсоюзной такой ячейки внутри организации, то в любом случае коллективный договор, который утвержден профсоюзами вашего муниципального образования, ну вот в области частности, да, у нас, вот, он должен иметь место быть. Вот просто смотрите на размер своей организации, да, вот. Ну, если организация достаточно большая, то в любом случае на сайте учреждения должен быть там, например, устав, коллективный договор. В том а числе... вот смотрите, Велин, сразу тут в тему, в этот же вопрос. Закрепление этого отпуска для мам-одиночек в кол договоре. от кого должна исходить инициатива, от коллектива, от руководства? Нет, здесь это должно быть от коллектива руководству. От коллектива руководства? От, от коллектива руководства, да. Почему? Потому что очень часто коллективный договор, вот он как бы просто как, ну как бы сделали, потому что должен быть, да, сотрудники не знают, что там в нем и как. Вот в нашем учреждении знают, потому что там прописаны дополнительные дни отпуска по разным категориям, вот, и поэтому все его активно читают и бьются за свои дни, например, выходные, дополнительные. Ну, не выходные, а именно дополнительные дни к отпуску. Вот. Просто этим надо заняться. Вот вы услышали сейчас новое понятие. Я считаю, вот выйдите в интернет, прочитайте, что это такое, вот, и дальше начинайте разведывательную работу внутри своего учреждения, если он у вас не вывешен, да, официальным порядком. Есть ли он, да, кто им занимается внутри учреждения, вот, и сначала начать, я считаю, мирный диалог надо с руководством, потому что надо всегда конструктивно к решению вопросов подходить. Вот. Ну а далее уже тогда, если будет ну, отказ, тогда обращаться в профсоюзы. Вот тут уже узнаете вообще, где профсоюзная организация в вашем муниципальном образовании находится, вот, кто ее руководитель. Более того, вы именно там можете уточнить, кто ответственен именно в вашем учреждении за профсоюзную деятельность. То есть вы можете таким образом уйти, и вам, пойти, и вам дадут такую справку. Потому что если коллективный договор есть, в любом случае там должен быть прописан вот этот профсоюзный лидер из состава вашего учреждения. Угу. А, следующий вопрос, Елена. прошу прощения, он утверждается руководителем и профсоюзным лидером этого конкретного учреждения, а заверяется уже как бы да печать и так далее профсоюзной организации. Поэтому вот если информации внутри учреждения у вас нет либо тяжело получить, вы можете в профсоюзах просто узнать. Все, да. Замечательно. Я думаю, что все знают, где обратиться в профсоюзную ну, организацию нет, в любом регионе. Она есть. Есть. В регионе да, да. Следующий вопрос. Есть ли специальные какие-то программы социальная помощи одиноким пожилым женщинам? А, ну, Может, это имеется в виду федеральные программы? Ну, вот смотрите, безусловно, есть, но здесь мы уже рассматриваем категорию пенсионеров. Вот, это первая будет категория, все, что к ним относится. Ну вот, я готова дополнительную информацию просто вам прислать, чтобы была рассылка по этой категории граждан. Вот. Здесь очень большую роль играет, но федерально все, что касается пенсии, сейчас за изменениями всеми уверенно вы следите. Про пенсии для многодетных мам мы с вами сегодня сказали. Дальше обратите внимание на федеральный аспект, потому что в регионы разрабатывают... Еще дополнительные позиции поддержки своих пенсионеров в регионе. Ну, всегда есть категории военных пенсионеров, да, безусловно, есть э, всевозможные э, награды, которые да, федерального порядка, либо регионального, которые дают возможность э, прибавления, ну, как бы получения к пенсии дополнительной выплаты. Да? вот у нас в Тульском регионе есть, например, награды за трудовую доблесть. Вот. И это как бы значительное прибавление к пенсии. Вот есть, ну соответственно, федерального уровня там благодарственные письма благодарности тоже, которые будут предполагать впоследствии. Вот. если их собирается, например, регион и область, тогда, конечно, будет изменение и ну, как бы, результаты пенсии. Здесь вот региональный аспект, смотрите внимательно. Если касается федерального, готова для вас ну, как бы сделать такую же разработку, прислать, чтобы вы могли внимательно посмотреть и найти себя в этом контексте. Спасибо вот. большое, да. Это очень важная информация. В каждом регионе, я думаю, да, есть какие-то льготы для пенсионеров, и особенно для женщин-пенсионеров, я могу сказать о Курском регионе. Для... У нас нет награды, но удостоверение ветерана труда, для... Да, это я уже просто как бы... Само да, само... и люди получают льготу на оплату коммунальных услуг. Довольно существенно. Ну, Следующая... даже если это женщина, да, если они служили, вот, то, соответственно, там тоже будет 50% коммунальных услуг. И льгот... Вас спасать? Так, следующий вопрос... Утай, просят уточнить по социальному жилью. Это речь о съемном жилье? Нет, это не съемное жилье. Социальное жилье – это то жилье, которое не приватизировано проживающими в нем. То есть, например, ну вот, семья встала на очередь. Да? Вот мы говорили, там у нас была такая позиция – Сейчас, может быть, быстро найду. Например, семья стала на очередь, именно на муниципальную очередь. Ну, вот, они показали, что семья нуждающаяся, у них нет возможности взять кредиты по ипотеке. вот Доход не позволяет, количество проживающих на площади превышает да, ну, как бы возможное. Вот, и они получают муниципальное жилье, это будет социальный найм, и они в нем проживают но они не являются его собственниками. В принципе, до момента приватизации, в который мы все активно вступили, вот мы так как бы и проживали. Вот. Человек не является собственником этого жилья. В социальном найме оплата идет только коммунальных платежей за содержание жилья, все, что предполагает вот, ну, стандартные коммунальные услуги. Больше он ни за что не платит. Но это жилье является муниципальным. Он живет там, пока он там живет. Ну или пока проживают члены семьи, которые там прописаны. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Фаина из Ульяновска интересуется. Елена, на какие средства существует организация, которую вы представляете? И какая форма организации? НКО, другая организация? И оказываете ли вы юридические услуги женщинам? Вот такой большой вопрос. Мы являемся государственным учреждением социального обслуживания населения Тульской области. Соответственно, учредителем нашего, нашей организации является Министерство труда и социальной защиты Тульской области. Поэтому мы по форме казенное учреждение, и нас поддерживает бюджет Тульской области. Вот. Безусловно, мы работаем и с благотворителями, чтобы увеличивать свои возможности по оказанию помощи женщинам, вот. И мы активно участвуем в грантах, вот. И вот в настоящее время у нас работает, как бы мы работаем по гранту фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Это большой федеральный, да, фонд, наверняка многие знают. И проект наш называется "Насилию нет", да, в семье, да». И дальше конкретизируем. Больше не с супруги, но родители навсегда. Тоже очень серьезная тема. Уверена, каждая вторая, если не почти каждая женщина с этим сталкивалась, когда происходит развод и начинаются тяжелые да, военные действия с бывшим супругом уже за либо обеспечение ребенка, либо за самого ребенка, и, к сожалению, вот мы сейчас в своей практике имеем опыт, когда родители просто отнимают друг у друга детей. Это очень как бы, тяжело смотреть на это вот, и участвовать в этих процессах. Поэтому вот задача наша – помочь перейти в формат конструктивных взаимоотношений по решению жизнеобеспечения и вообще жизнеустройство ребенка, и чтобы у ребенка сохранились и отец, и мать, независимо от их супружеских взаимоотношений. Вот, да, что касается юридических, конечно, вот я считаю, это является сильной позицией нашего центра, потому что у нас такая разнопрофильная профессиональная команда, которая включает в себя и психологов, социальных, специалистов по социальной работе, социальных педагогов и, конечно, юристов. Почему? Потому что любой вопрос, касающийся жизнеустройства, жестокого обращения, вопроса социальной защищенности, социальных гарантий, безусловно, он имеет не только психологический, социальный аспект, но и правовой. Вот. Поэтому наша поддержка комплексная. Услуги бесплатно у нас оказываются. Это, я считаю, вообще большой такой успех вот именно Тульской области в этом, что существует такой центр среди 69 регионов. Но вот у меня информация, что сейчас 17 только государственных кризисных центров, и мы входим в их число, это очень приятно. Вот. Соответственно, мы имеем возможность в Тульском регионе поддержать женщину, всеми возможными доступными нам способами. Если компетенции и сил наших специалистов недостаточно, вот присоединившись к одной да, женщине, присоединяется сразу несколько специалистов, ведемые до момента разрешения кризисной ситуации. Но если встает вопрос необходимости подключения других субъектов, мы выходим уже на межорганизационный, межсубъектный уровень вот, и работаем с учреждениями, с такими как служба судебных приставов, УВД Тульской области, учреждение здравоохранения Тульской области, Тульская епархия, Центр Хаздейна-Шама, то есть мы как бы с разными конфессиями работаем. Безусловно, это Центр социальной защиты территориальной по всей области, это глава главы муниципальных образований, это благотворители, волонтерские движения. То есть разные субъекты, вот, которые помогают нам Решать те вопросы, с которыми приходит женщина. С каждым из субъектов у нас заключено соглашение о взаимодействии. Соглашение предполагает конкретный алгоритм этой совместной работы по вопросам. И дальше мы уже двигаемся как бы вот, в разрешении ситуации сложившейся. Вот. Таким образом. Следующий вопрос у нас есть. вот Всех интересует социальное жилье. Имеет ли право проживающий в социальном жилье приватизировать его? он, смотрите, имеет право подать заявление да, в, муниципальное, в главе муниципального образования, и это будет рассмотрено. Но вот у нас есть такой вот прецедент. Женщина обратилась к нам, вот, она осталась без жилья, ввиду того, что родители были алкоголизированы, мать у нее умерла, и вот с отцом они решили продать жилье, чтобы она имела возможность ну, как бы, не жить с ним. Вот. Но, к сожалению, они были обмануты неблагонадежными покупателями, которые уговорили на указание ну, минимальной стоимости в договоре, а другой им пообещали как бы, отдать наличными средствами как большую часть суммы. Вот. Естественно, это не произошло, после чего отец ее тоже умер, потому что они, ну, он просто не смог это пережить. Да? Вот. В результате она оказалась без денег, как таковых, и без жилья. И когда она к нам обратилась, она была еще и беременная. Вот такая вот у нас была ситуация. Она была принята нами на кризисную квартиру изначально. Вот. Мы ее благополучно отправляли на роды, сопровождали роды. Вот. Когда у нас открылся стационар, стационарное отделение социальной реабилитации женщин и детей, и это у нас чудесное событие произошло в прошлом году, 23 августа. И стационарное отделение у нас вообще рассчитано на 42 человека, единого временного проживания. Вот. Она получила там жилье. Вот. Девочка ее была подготовлена, ну, в принципе, уже в вот детском саду. Вернусь к социальному жилью. Мы вели активную очень работу в муниципальных образованиях нашей области. Мы искали для нее работу, которая ну, как бы предполагает еще и обеспечение жильем. Вот. В результате в одном из муниципальных образований мы нашли вот такое предприятие, которое готово было ее взять. У нее, кстати говоря, тоже не было образования как такового. Вот. Мы ее устроили на это предприятие, оно предполагает, ну, в производство военного оборудования, поэтому она устроилась уборчеством, там достаточно высокая была заработная плата, они предоставляли еще ей и, и жилье в социальный найм, вот. Ну, соответственно, у нас была такая вот договоренность, и, кстати, там еще детский сад был, вот это тоже очень важно было, потому что она одна, маленький ребенок, чтобы работать он должен быть в детском саду, и вот мы искали, чтобы еще в этом муниципальном образовании конкретно был детский сад с полутора лет, такой группу вот группы раннего развития, удалось найти, я вам скажу честно, это полгода была работа вот с, с главой муниципального образования да, и так далее. Вот. В результате вот она получила жилье социального найма, и вот через полгода они дали согласие на приватизацию этого жилья. То есть она подает заявление, они рекомендуют ее как ну, благонадежного плательщика за коммунальные там, платежи и так далее. Далее. Как работника организации пишет характеристику, что она действительно выполняет свои трудовые обязанности, никаких нареканий нет. Вот. Ну и, соответственно, ей вот дали добро на, на приватизацию. Это уже на, на усмотрение, ну, соответственно, муниципального образования. Спасибо, Ирина. знаете, это замечательно. Мы можем... По-хорошему позавидовать Туле, что так повезло региону с тем, что есть такой кризисный центр. И, к сожалению, еще не во всех регионах они есть, но Центры Межнациональный Женский Диалог, как ресурсные центры, как раз это в наших возможностях, эту информацию, эти знания распространять среди женщин об их правах, об их возможностях, о тех социальных гарантиях, которые предоставляет наше государство. И у нас есть такой ресурс связывать женщин, которым это необходимо, с такими замечательными центрами и специалистами, как Авелина. Ну, пользуюсь случаем, просто приглашаю к нам в тулу, готова поделиться опытом, потому что сегодня мы затронули, да, вот минимальный аспект, а так программ. Как бы, достаточно широкий круг. Более того, у нас мы получили образовательную лицензию вот, и имеем право дать возможность повышения квалификации получить на нашей площадке, которая является вот региональной стажировочной площадкой, по направлениям предотвращения да, домашнего насилия, профилактика отказов от новорожденных и программы дочки матери. Это работа как бы восстановление, да, и формирование детско-родительских отношений и в разрезе несовершеннолетних беременных, несовершеннолетних мам, и мам до 23 лет. Поэтому, как бы, будем рады вас принять на Тульской земле и поделиться не только опытом работы, но еще и привести обратно диплом повышения квалификации. Вот. Велина, спасибо, да, мы работаем уже часы, и на самом деле для того, чтобы выиграть, надо хотя бы купить лотерейный билет, и а то, то, что мы осталось. сегодня услышали, да, это, наверное, тот билет, который мы будем предлагать купить своим женщинам, информировать их о их правах. Вообще вот эта вот бесценная, я считаю, презентация, мы отправим обязательно, да, Юля, разошлем мы, по почте, потому что те, те законы, те положения, которые, Велина, спасибо тебе огромное, ты собрала, для нас, они на самом они у нас пробежали, мы, мы многое услышали, и надо еще прожовывать, прожевать, смотреть каждое каждое положение. Поэтому презентацию мы вышли, мы подумаем, может быть, и на Фейсбуке ее выложим, посмотрим. Поэтому огромное спасибо, мы работаем уже час если хочется нет сказать. вопросов, да, нам хочется плакать и говорить «до свидания, Велини, но только «до свидания», потому что мы скоро встретимся да, на конференции. На конференции. Да, вот, это взятники. будет здорово. Могут еще задать свои вопросы, и Велиня встретятся там. И все участники нашего вебинара могут зайти в раздел «Документы» прямо сейчас, даже не дожидаясь нашей рассылки, и скачать оттуда презентацию. А запись без ней тоже Просто на знаете, что хочется закончить э, словами Гелеля. Да, вот если как бы, не ты за себя, то кто за тебя, да? Вот. Если ты только за себя, то кто ты? Если не сейчас, то когда, да? Если не мы, то кто? Поэтому да, действуйте, вот прочитайте, и дальше не останавливайтесь, вбивайте поисковую строку. И как бы что интересует, и указывайте свой регион, и информация будет выходить. Дальше двигайтесь, не останавливайтесь. Спасибо, Спасибо. большое. Удачи. Спасибо всем. До и до встречи. Всего доброго. До встречи.